друзья всем привет сегодня речь пойдет о семенах кино это очень-очень классные семена их можно купить в принципе в интернете но они очень редко попадаются в магазинах сегодня мне такая удача подвернулась и я нашла эти семена вот они идут вот в такой вот упаковочке Посмотрите, 250 грамм. Ее можно добавлять и в салаты, и в супы. В общем, или так кушать. Это просто чудо какое-то, а не крупа. Ну, это больше семена. Еще племена индейцев кушали такое Крупу. Они очень полезны для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или диабетом. Кстати, такие семена даже снижают уровень сахара и холестерина в крови и обеспечивают надежную защиту от развития всяких болезней. Их, кстати, можно применять и для похудения. Такие семена нормализуют пищеварение, очищают организм от токсинов. Вот. Здесь совсем нет глютена, поэтому они рекомендованы людям, страдающим от аллергических реакций. Вот. Они укрепляют кости и помогают при многих заболеваниях костной системы, лечат артриты и артрозы. Вот. Здесь большое содержание растительного белка, вот. поэтому вегетарианцам, спортсменам, и худеющим такая каша подойдет. Похоже по вкусу, как рис. Варится она один к 8. Можно варить на воде, можно варить на молоке. Такие вот лечебные свойства этой культуры были открыты еще индейцами. Для которых семена растения были одной из составляющих рациона. Она показывает благотворное воздействие на сердце и сосудистую систему так как за счет наличия магния снимает в сосудах напряжение. А люди, страдающие мигренью, включив киноаврацион, могут избавиться от болей на совсем. Поэтому рекомендую очень классный такой продукт. Если вы хотите формировать здоровый, крепкий организм, начиная от костей и заканчивая внутренними органами, то постоянное употребление может укрепить ваши кости. А вот зерна киноа сохраняют невысокую калорийность. Половина стакана вареной крупы содержит всего 110 калорий, а в то время как для взрослых за день нужно потреблять 1200 калорий. Благодаря среднему гликемическому индексу уровень сахара в крови после употребления этой крупы остается сбалансированным и не возникает желания съесть чего-нибудь сладенького. Это тоже плюс похудения. Белок, которого в кино, в кино довольно много, э, снижает аппетит и улучшает метаболизм. А большое количество клетчатки помогает быстро насытиться и дальше как бы не продолжать хотеть есть. Вот. Поэтому это позволяет за день съесть меньше и как следствие получить меньше калорий. Вот. Рост мышц и укрепление организма при помощи полезного такого состава оберег клетчатки, помогает выводить шлаки из организма, ускорять метаболизм, даже успокаивать нервную систему. Вот. Кстати, девчонки, кино можно использовать в виде скраба для борьбы с целлюлитом и для очищения кожных покровов. Вот. Кстати, еще эта крупа обладает омолаживающим эффектом. Вот, благодаря мочегонному действию отлично выводит желчь из организма. Поэтому, девчонки, эта крупа, можно сказать, волшебная, ее редко можно где купить. Ну, вот, мне вот так вот повезло. Кино это очень. Кино это очень мощная крупа. Поэтому, если вы хотите действительно заняться своим здоровьем, попробуйте. Я вот сейчас буду уже ее варить. Вот. Я уже ее пробовала, и мне она довольно-таки нравится. Она напоминает немножечко как рис. Можно подсолить, можно добавить какие-то специи. Также вкусно ее добавлять в супы. Она очень полезна. Поэтому, если хотите, можете а, такую кашку себе приготовить. Вот. Детям, кстати, нельзя до двух лет такую кашу есть. Поэтому смотрите... Если у вас есть какие-то проблемы с поджелудочной железой или непереносимость продукта, дисбактериоз могут какие-то быть э, ну, плохо усваиваемая, может быть она. Ну, в принципе, растительный белок подходит многим, поэтому я думаю, что можно попробовать. Я вот делюсь сегодня с вами таким советом. Она очень классная. Ну, все, друзья. До новой встречи! Всем пока!